Всем большой привет, на связи Евгений Кардашов, хочу рассказать вам про очень крутое обновление на платформе GitKurs, а именно нейросетевые утилиты Если вы видели тренд на разные нейросети, которые создают тексты, которые пишут очень крутые истории, создают рефераты, дипломные работы Вот это все появилось теперь здесь на GitKurs, все это встроено, это все можно активировать, я вам дам промокод, чтобы вы могли все это дело попробовать вот сюда нажмете на активировать промокод. Этот раздел находится вот здесь. То есть вот нажимаете на а, мобильное приложение, потом нажимаете на каталог. У вас появляется вот это поле. Нажимаете на активировать и вставите вот здесь вот код, который я вам дам. Он вам даст а, 7 дней бесплатного использования нейросетевых утилит, чтобы вы могли попробовать, что это такое. А если вы захотите все это дело купить, у меня есть промокод, который дает вам очень большую, просто огромнейшую скидку на годовое использование всей вот этой вот этой истории. Что это такое? Это упрощенный виртуальный помощник, который сможет редактировать все тексты, создавать тексты за вас. Просто у вас есть, к примеру, конкуренты, у них есть продающие сайты, у них есть классные письма, у вас есть какие-то классные письма, вы все это дело собираете, отправляете в генератор постов, в рерайтер постов, он все это редактирует, вы просто берете готовые материалы. Интересно, давайте посмотрим, как это работает. Соответственно, после активации, после активации вы сможете все это дело установить. Вы просто нажимаете вот на нейросетевые утилиты. Здесь будет кнопка, будет написано, допустим, там активировать. А, смотрите, то есть, как это активировать? А мы сейчас будем работать с нейросетевыми утилитами. Нажимаете на них, у вас вот здесь была только что синяя кнопка. У вас такая синяя кнопка будет написана вот здесь. Нажимаете на нее, вводите промокод. Соответственно, где брать промокод. Напомню, если вдруг вы случайно попали на этот урок. У меня есть большой обучающий бот в Телеграме. Как на него попасть? Да? То есть все уроки будут в нем, нажимаете на «Приступить к обучению», и там вот вообще все, что есть по платформе GitKurs. И сейчас и будет выходить, то есть я записываю уроки уже достаточно давно про всю платформу, чтобы вы могли для себя настроить школу под любые задачи. То есть вот все вот эти уроки, все обновления, все бонусы, которые выходят по платформе, я их всех отправляю в бот. Ссылочка на подключение к боту есть вот на этой страничке. Она будет в описании к этому ролику. Нажимаете на нее, попадаете сюда. Если не прошли регистрацию на Git курсе нажимаете на регистрацию. Либо на кнопку красную регистрацию. Потом нажимаете на обучающий бот в Telegram. И вы попадаете как раз вот в этого бота. Он работает исправно. В нем все есть уроки. Если какое-то обновление выходит, я сразу же рассылаю сообщение, что вот новое обновление изучить и получить. Вот пользователи, которые сейчас подписаны, они также получат сообщение о том, что, э, как пользоваться нейросетевыми улитами, утилитами. Я могу оговариваться, я их буду называть а, а, утилиты или улиты, неважно, то есть нейросеть Что это такое? Давайте посмотрим, как это работает, как это круто можно все использовать Смотрите, то есть мы, допустим, выбираем, то есть мы открываем, к примеру, контент-план Что за контент-план? Контент-план позволяет вам создать огромное количество контента под тот аватар, под студента вашей школа. Я ради примера взял идею, что, допустим, у меня аватар — это человек, который хочет выучить английский язык. Я его добавил сюда. То есть вы нажимаете на «Создать новый аватар», открываете его. Здесь вы пишете, допустим, что название. Это вы даете имя вашему аватару, то есть тому клиенту, который будет покупать ваш продукт. Я написал, допустим, английский язык. И давайте сейчас я просто беру сразу же свой вот английский язык и пишу, что название, то есть это аватар, это английский язык, Какие у него есть проблемы? Он не может смотреть любимые сериалы, он не может читать без переводчика, он не понимает ничего на слух. Его основной страх, что он никогда не выучит язык. Вот, и все. А что он хочет? Он хочет свободно разговаривать, смотреть фильмы ну, соответственно, без перевода, читать книги. Его мечта это освоить язык и свободно читать и разговаривать. То есть, ну, то есть, свободное владение языком. Дальше, соответственно, вот у нас есть теперь аватар, мы под этот аватар можем создавать посты. И мы можем сделать, к примеру, шаблон. То есть э, идея для видео на YouTube к примеру и нажимаем просто на создать после чего начинается генерация в этот этот процесс занимает какое-то время потому что нейросеть перебирает вот ту информацию которую мы предоставили и сейчас она будет создавать контент-план в виде определенной канбан доски сейчас вы это все увидите это занимает небольшое количество времени Так, 11. Получилось. Теперь смотрите, с левой стороны у нас идут предложения, то есть это идея контента, которую нам система нагенерировала. И здесь ключевая фишка заключается в том, что она берет определенные, определенные заранее заготовки, то есть пост в стиле 5 причин, чтобы изучать язык. То есть здесь вот есть вот эти заготовки, то есть это обычный текст в свободной форме, это посты в стиле 5 причин, чтобы сделать что-то, потом посты в формате проблемы, внимание, решения, внимание, интерес, желание, то есть вот эти вот всякие... Копирайтерские штуки, которые нацелены на call to action да? То есть призвать человека к определенному действию Давайте вот возьмем любой формат Допустим, проблема, внимание, решение Допустим, вот у нас написано ключевые слова Это то, что мы записывали как раз в то, что хочет человек То есть это наш аватар И вот мы берем формулу, допустим, проблема, внимание, решение И мы нажимаем, допустим, сгенерировать Теперь система, соответственно, занимается генерацией И будет сейчас придумывать текст под вот эти вот форматы Занимает некоторое время. Не можете запомнить новые слова, попробуйте наш метод. Вы мечтаете обладать языком, и, соответственно, здесь получается достаточно хороший текст, который можно взять как определенную идею, чтобы с ним дальше поработать. Понятно, да? Соответственно, мы можем нажать на еще одно «Сгенерировать», и он попробует создать второе решение. И мы можем таким образом нагенерировать огромное количество текстов. Мы можем поменять здесь ключевые слова, допустим, убрать отсюда, мечтает, освоить язык, там свободно читать, а сфокусироваться только на чтении или только на запоминании. То есть мы пишем запомнить слова, не могу запомнить предложение, не могу запомнить фразу, не могу запомнить лексику, не могу вспомнить слово. То есть мы задаем именно вектор, в рамках которого мы формируем определенный контент. Таким образом, соответственно, он его сейчас сформирует и перепишет этот текст. То есть это другой пример. да. То есть это другой текст. Соответственно, нам нравится, мы это сохраняем или копируем. Просто не нравится, удаляем текст, закрываем. И таким образом, мы можем нагенерировать огромное количество контента, и то, что нам подходит, мы сразу же берем в выбранное. То есть мы с этим работаем. Плюс можем добавить колонку, допустим, там «Доработать». А, насколько я знаю, к нейросетевым элитам, утилитам а мы можем э, добавлять сотрудников. Соответственно, если у вас есть копирайтер, рерайтер, либо кто-то, кто будет причесывать этот текст, вы можете поставить ему, допустим, вот задачу, что дорабатывай То есть вы все посмотрели, что вам подходит а, и кинули задачу доработать Эта идея связана с контент-планом Соответственно, мы можем создать идею для а, видеовыпусков, идея а, серии писем, идея постов в Телеграме Ну, очень круто Дальше, что здесь еще есть очень интересного Мы можем работать с рерайтами текстом а В чем крутость этого темы? Если у вас, к примеру, есть конкуренты, да, у них есть написанные отзывы, либо у них есть описанные продукты, и вы хотите показать то есть, вы хотите использовать такой же текст, но не прям просто скопировать и забрать его к себе, а адаптировать конкретно под ваши задачи. Допустим, я для примера взял описание сайта на курсера, и вот здесь вот идет описание определенного курса. То есть об этом курсе. Мы берем просто этот текст, отправляемся в рерайтер текста, наша задача, чтобы он его переписал соответственно мы перефразируем его на русский язык и нажимаем переписать и мы ставим задачу максимально перефразируем то есть он его сейчас обработает и выдаст нам адаптированный вариант на русском языке мы можем его просто скопировать ставить к себе на сайт это будет уже уникальный текст которого раньше нигде никогда не существовало смотрите этот курс предназначен для улучшения ваших способностей в области делового английского языка путем расширения словарного запаса и понимания опа у нас готовый текст таким же образом мы можем взять письма, email-рассылки, которые вы отправляли, либо на которые вы подписаны на конкурентов, изучая их email-маркетинг, серию писем, вы можете брать эти материалы, все сюда закидывать и просто их редактировать. Плюс вы можете делать что? Вы можете, если это, допустим, просто какая-то сжатая короткая статья, а вы можете ее взять. Кстати, давайте вот на примере, сейчас я вот открою свой бот. Здравствуйте, Евгений, готова начать обучение. Давайте вот прям возьмем этот текст и попробуем его адаптировать. То есть мы его копируем сюда, вставляем. И говорим, давай, вот еще вариант: попробуй переписать этот текст. Так, сейчас я себя уберу. И сейчас он должен показать а, какой-то формат обучения. Так, вот, смотрите. Привет, Евгений! Вы готовы? Вы готовы начать обучение? После обучения вы поймете, как настраивать платформу GitHrus по требованию вашего бизнеса. Чтобы сделать обучение, а, чтобы сделать занятия более приятными, у меня есть несколько подарков для вас. Нажмите а, ниже чтобы начать обучение. То есть он просто переписал то, что было написано, но другими словами. Соответственно, сказать о том, что это полная копия, тоже уже нельзя. Ну, я думаю, логика в этом деле понятно. Все, это можно копировать. Это уже не стопроцентная копия, это уже адаптированный вариант. Пусть мы можем добавить какие-то факты, мы можем сделать это еще более укроченным, укра... то есть еще более шатым. Можем сделать какие-нибудь кликбейтные заголовки. Давайте попробуем сделать короче. То есть вот еще один вариант. Перепишем это сильно короче. «Евгений, нажми на ссылку ниже, чтобы начать обучение. После тренинга вы будете знать, как изменить гид-курс для вашего бизнеса. А, и вас ждут сюрпризы». Все, то есть мы можем с любым текстом работать, создавать его короткие, расширенные, сжатые версии. Таким же образом вы можете брать, к примеру, какие-нибудь описания продукта. Допустим, вот глава, курс такой-то. Взяли, скопировали, адаптировали под себя. Есть какие-нибудь отзывы, допустим, у которых у вас нет, но вы хотели бы, чтобы они у вас, к примеру, были. Вы берете отзыв, добавляете его к себе пишите а максимально перефразирую переведи на русский язык и получаем сейчас адаптированный отзыв для курса который вы можете использовать если вдруг у вас его нету Участвовать в этом курсе стало для меня замечательным опытом. я почерпнула много новых техник и расширила уже имеющиеся знания теперь я го ну, готова то есть естественно бот не понимает разницы между готов и готова то есть он пишет от лица, чаще всего, готова, то есть от лица женщины. Поэтому перефразируйте. Теперь я готов применять все, что узнал на практике. Большое спасибо команде, которая создала этот курс и дала советы на протяжении всего пути. Это вот небольшие варианты, как вы это можете использовать. Вы можете также создавать контент-план. Мы это уже сделали. А мы можем с вами еще заниматься рерайтом текста. Можем заниматься волшебной кнопкой. Волшебная кнопка — это просто идея быстрого создания определенного поста. То есть здесь есть определенная ниша, они здесь не все, их можно попросить, чтобы их добавили. Допустим, вот женские тренинги. Нет, давайте возьмем что-нибудь другое. А, личностный рост. И вы просто нажимаете на «Придумать пост», и бот очень быстро напишет вам пост под эту тему. Сочиняем. Сейчас еще покажу одну фишечку, и мы на этом будем заканчивать урок. И еще раз расскажу, где взять промокоды, чтобы вы могли в это поиграть посмотреть, насколько вам это удобно подходит и где потом взять, соответственно, основной промокод на огромную скидку, чтобы все это купить на один год. Как развивает свой личный бренд в 2019 году? Соответственно, вот одна из идей быстрого поста. Так, покажу, с чем я тут играл. То есть, получается, генератор постов. Я дам рекомендации, как его использовать. Да, То есть, мы нажимаем, соответственно, сейчас вот генератор постов, сочинить текст. А, это основная форма, скорее всего, с которой вы будете работать Она похожа на рерайт текст и на контент-план а, Я поясню логику того, что здесь происходит Так как это рассеть, то в данном случае ну Здесь тема — это не совсем корректное название Здесь вы должны поставить задачу То есть что должно быть написано а В ключевых словах вы пишете конкретно, какие слова должны быть использованы Если хотите, можете добавить начало поста И сформировать, в каком формате это должно быть выглядеть То есть как, что вам должен дать пост Допустим, чек-лист, история какого-то успеха или вот всякие вот эти вот копирайтерские призывы к действию, call to action и прочее. Я покажу на примере, как я это делал. Смотрите, допустим, я вот пишу просто письмо для серии писем. Ключевые слова. Английский. Свободный разговор на английском языке. Просмотр фильмов онлайн. начало письма. Когда я не знал английский язык, я мечтал о моменте, когда смогу смотреть свой любимый сериал и понимать, о чем, о чем там говорят. Соответственно, я нажал на «Сформировать задачу», и он пишет, когда... я Ну, соответственно, он за меня создает письмо. Когда я не знал английского языка, я мечтал о том моменте. Я помню, когда я сам делал уроки английского языка, смотря фильмы. бла бла бла бла бла бла, -бла. Я уверен, что многие из вас сталкивались с этим опытом. Вот почему я пишу это письмо. Ну, соответственно, вы, конечно же, должны это докручивать с точки зрения копирайтинга конкретно в вашем бизнесе. Но я просто покажу, как нужно формировать задачи, чтобы вы получали максимально крутой текст. Следующий формат. Я оставил все то же самое, только поменял, поменял начало поста. То есть, смотрите, я теперь сделал, когда я не знал язык, Бла, бла, бла, бла, но я нашел супер методику изучения Ну, Это классика да, инфобизнеса, что вот я ничего не знал, нашел учитель, разработал методику Вот я ее получил Я добавил просто это упоминание в начало поста И, соответственно, теперь текст у нас был переформирован тем, что благодаря этому методу изучения языка Я смогла развить свои навыки, узнать больше языка и попрактиковаться в свободном общении на английском языке Что помогло мне стать более уверенным в своих разговорных способностях ну и, соответственно, дальше вы можете сказать, что а в следующих письмах я расскажу, что это за метод и как его осваивать. Так, пример. Вот. То есть все настройки влияют на конечный результат. Но сам, самая правильно сформированная задача это в теме указать цель. То есть, что должно быть написано. Я пишу Цель: познакомить подписчика с компанией, продуктом, сформировать потребность, заинтересовать ключевые слова. Английский, свободный английский, просмотр фильмов на английском языке и обычный текст в свободной форме. И обратите внимание, как сильно поменялся текст. Знакомство подписчика с нашей компанией продуктом «Разговорный курс английского языка». Наша миссия в English Club – сделать изучение английского языка приятным, легким и доступным. Мы предлагаем широкий спектр курсов английского языка от занятий для, для школьников, от школьников до профессионалов. Наш курс «Бла-бла-бла». Наш курс разговорного языка помогает вам достичь целей и стать уверены в своих способностях свободно говорить на английском языке. То есть мы можем написать, к примеру, цель. А первое письмо на омство в e-mail серия. Нейросеть достаточно умная, она должна понять логику того, что я написал. Я просто, вот, допустим, я хочу еще один сделать текст. Я нажимаю, то есть я вот это ввел и нажимаю еще вариант. А, кстати, настройки находятся вот здесь, кнопочка настройки. То есть я на нее нажимаю и ставлю еще вариант. То есть я задал тебе правильную цель. Цель, соответственно, сказал, что это e-mail, это первое письмо. И посмотрим вариант, который он сейчас даст. Но опять же, я напоминаю, что вы можете посмотреть любую e-mail серию вашего конкурента. К примеру, скопировать ее, вставить, сделать рерайт, добавить фактов, уточнений. И у вас будет готовый текст. То есть вам не надо вообще, в принципе, голову включать. Для этого сочиняем, занимает определенное время. Давайте напомню, как э, все вот это получить и не пропускать следующие уроки по Git-курсу, пока у нас все вот это происходит. А, ну вот смотрите, то есть э, знакомство по электронной почте по первому письму. А, но он меня не понял. То есть э, он посчитал, что я, э, я поставил задачу объяснить, как знакомиться через знакомство. То есть цель должна была звучать по-другому. Давайте сейчас попробую перформировать. Да, просто нейросет не поняла, что, какой я вопрос задал. То есть я здесь первое письмо знакомства в e-mail серия. То есть он подумал, что я прошу его написать письмо, как знакомиться. И это должно быть первое письмо. То есть это инструкция по письму. Я переформировал задачу, сказал, вот так, напиши email письмо для подписчика, который подписался на бесплатный вебинар по английскому языку. Здравствуйте, мы очень рады, что вы решили присоединиться к нам на бесплатный вебинар по английскому языку. Вы сможете изучить основы английского языка, бла-бла-бла. Искренне команды вебинара по английскому языку. Ну и можно там дальше добавить, что а, призывы к действию. То есть вы должны сделать то-то, а, прийти в такое-то время, не опаздывайте и прочее. Ну то есть классические, там, классическая email-серия для, там допустим, вебинарных воронок. Они, в принципе, есть в интернете, вы можете их загуглить, потом просто от... нажать, чтобы нейросеть адаптировала конкретно под вашу задачу. Английский язык, естественно, это пример, это может быть курсы по женственности, курсы по финансовому благополучию, чему угодно. Просто меняйте вводные данные и переписывайте это все для конкретной вашей задачи. Внимание, как это все получить. А Я выпускаю уже в течение двух лет ролики по тому, как пользоваться платформой курс, Соответственно, будут выходить новые обновления, они будут добавляться в плейлист. Но чтобы вы ничего из этого не потеряли, нажмите на ссылку в описании к этому ролику. Вы пойдете на такую страничку. Нажмите на обучающий бот в Телеграм. Вас встретит бот в Телеграме и через этот бот вы будете получать все уроки. Здесь есть максимально полезное удобное меню. Два часа я вам его покажу. Выкликано таким образом. Здесь все уроки, которые уже добавлены и которые будут добавлены. Плюс можно задавать мне вопросы. И плюс все бонусы, которые будут выходить по нейросетям, промокоды, чтобы получить все мне бесплатно, чтобы купить на год с максимально возможной скидкой, все есть в этом боте. Просто подпишитесь и смотрите все уроки через него. Напоминаю, да, то есть э, это максимально удобство именно для вас, чтобы вы не пропустили следующие уроки. На этом, наверное, тогда будем заканчивать, да, то есть, я, в принципе, все объяснил. Если есть какие-то вопросы, а как это можно использовать конкретно вам, либо на каком-то примере что-то непонятно, во-первых, пишите комментарий к этому ролику. Это первое, а второе. Подписывайтесь на боты и задавайте вопросы через бота. Все, увидимся в следующих уроках. GetCourse, спасибо за такой крутой продукт.